обзор пихты сибирской трехлетка пихта сибирская трехлетка пихта сибирская ну вот можно видеть саженцы но у них стволы уже очень такие она как проволока как проволока также будет на нашем сайте отсылается почта и с деком транспортной компании здесь ее около трех ну, все, продавать мы не будем естественно ну, 10 сантиметров есть ну, на следующий год четырехлеткой она будет эта трехлетка будет хорошая имеет уже по две почки ну, там дальше вот если можно смотреть там прекрасные экземпляры есть ну, пиктосибирская тоже растет Растет тоже на жаре, нормально она себя чувствует, тут как бы проблем с этим не было Никогда она нормально выживает Корневая у нее мощная, очень мощная, да При выкопке мы в прошлом году выкапывали Смотрели, и когда ее в пучок сворачивается, она довольно-таки Хорошо пахнет, так приятно, ну, действительно вот, Действительно сибирские растения настоящие, которые Естественно, которые в тайге растут они пахнут очень хорошо что есть зеленая что пихта